С вами Велевикс. Всем привет! Сегодня ко мне пришла восьмая посылка из Америки с куклами Monster Хай и Эвер Афтер Я думаю, вам будет интересно посмотреть, что же внутри. Поэтому давайте поскорее откроем нашу посылку. И открывает наше видео три куклы Эверяшки серии Birthday Bell. Это Датча Свон. Также Купидон, милашка, и Блонди Локс. Особенно посмотрите на ее волосы. Вот честно говоря, Блонди узнают только по стилю одежды и выразительным глазам. Цвет волос такой необычный для Блонди Локс. Кстати, в коллекцию Безды и Белл входят также Кедр Вуд и Розабелла Бьюти. Обзорчик тут. Смотрим дальше. Вау! А вот я вижу питомец Дракулауры. Это граф великолепный. Бу-бу-бу. Бу. О, я здесь вижу такой набор, но его я вам покажу чуть-чуть позже, потому что он очень хороший. Ой. Ни для кого не секрет, что я помимо Монстраха и Эвера раньше собирала кукол Братс и Барби. А сейчас я решила заказать кукол Новый Старс. И посмотрим, каких именно кукол. И первая, и вторая. Это базовая Ари Рома. У нее, кстати, запах есть очень приятный. И это одноглазая Кэти Нуар. Я ее спалила точно. Нет, она не пахнет. Каждая новая Старс славится своей фишкой. А, например, у Силы Клопс при нажатии на кнопку, а именно на ее сергу, на правую, у нее начинается светиться глаз, причем красным цветом. Также тут есть базовая аль и у нее, у нее светятся ноги. Желтым, красным, оранжевым и зеленым Цветом. Еще, еще, еще Так, это у нас Майя Талик Вроде бы так И что у нее? Она у нас говорит смеется еще Также здесь есть куколка Нови Старс из серии Орбит Бич Это Ари Рома кстати, она у меня уже есть в базовой версии, где где -де. Вот. И теперь еще в этой серии такая пляжная девчонка с очками. Интересная довольно. А этим девчонкам можно даже менять прически. О, Господи, какая бы... Что? Какая большая коробка. Все же отваливается. Что-то неудачное. Ну ладно, ничего. Все хорошо. Это Рой Ботик, бу... звучит как Бутик, ну ладно. И кто еще? Телевизон. Визон. Визон. Окей. Мне все нравится. Помимо этих кукляш у меня в коллекции есть еще инопланетянка Унаверс, которую я уже купила давным-давно в Греции, год назад точно. Не удержалась и открыла. Что мне понравилось в этой инопланетянке, это то, что в ее полые ноги залита вода и засыпаны блестки и звездочки. Да и само сочетание белого и синего тоже ничего так. Опа! Зима пришла! Во, кул! А мы тебя совсем не ждали, потому что у нас лето. Ну ладно. Серия Epic Winter подъехала. Ой, красавица! Блонди Локс, Брайер Beauty, также Эшли Нелла, знакомьтесь, Madeleine Hatter, и Apple White. Кстати, у девчонок новые лица. Кому идут больше такие улыбочки, напишите в комментарии. Ну и наконец-то тот самый интересный наборчик. Что же это? Это Буйорк-Буйорк с Дракулаурой Кэти Нуар и Кладин Буль. Кстати, Дракулаура и Кладин уже выпускались в этой серии и в этих же образах, поэтому они решили перепуститься в этом наборе. А вот Кэти Нуар в этом образе еще не выпускалась. А если говорить серьезно, то этот набор это эксклюзив магазина Toys Airas, а именно в Канаде, или же его можно редко-редко найти в Германии. Цена его безбашенная. И, кстати, если будет кому-то интересно, напишите в комментарии, и я сниму такое видео сравнительный обзор именно Дракулауры и Кладин Вульф в этом сете и где они в отдельных коробочках, потому что они действительно отличаются например мы мейкапом здесь они лучше скажу честно на этом наша посылка пуста вот смотрите пуста я вам не вру но не отключайтесь потому что у нас продолжается у нас все интересно сейчас все будет к большому сожалению в эту посылку не вошла вот эта малюсенькая коробочка эта малюсенькая коробочка весит 8 килограмм. Я не жалею, что она у меня появилась. Целых 8 килограмм счастья. Причем эта школа, она в два раза больше по ширине, чем катакомбы. В общем, я надеюсь, вам будет интересно посмотреть, как мы будем собирать этот набор, эту школу. Поэтому ставьте лайки и напишите в комментарии ваши пожелания. Когда я увидела этот набор, у меня был Ор Гор. Я считаю, что с этим набором можно воссоздавать любимые сцены в Монстр Хай и в Ever After Хай. В общем, крутецкий, что можно еще сказать. Ну а на этом наше видео подходит к концу. Ставьте лайк, если вам понравилась посылочка. И пишите в комментарии, на какую куклу или же на какой набор вы хотите обзор. Подписывайтесь на канал и следите за нашими конкурсами. Be cool and crazy! Пока-пока!